Привет, друзья! Сегодня у нас очередной внеочередной ночной осмотр Брат нашел довольно интересный вариант в интернете И сейчас мы посмотрим Renault Cleo, Очень свежую машина 2008 года Предпоследняя модель Но а, есть такой момент Она двухместная То есть задние сидения у нее отсутствует это такой ну, типа коммерческий вариант для торгов представителей для их там агентов для медсестер в общем машина двухместная на нее очень маленькая э, такса маленький налог дорожный поэтому очень многие ищут именно вот такие варианты у кого э, маленькая семья например муж с женой и так далее студенты они часто покупают такие машины, то есть довольно востребованный вариант поедем посмотрим, что такое за зверь хозяин э, в интернете выставил 2700 евро и по телефону сразу упал до э, 2300 то есть если мы сможем купить ее за два, ну соответственно, если машина достойная само собой разумеется, то э, получится довольно неплохой вариант вот я уже доезжаю до места у меня GPS отказывается находить улицу и дом Поэтому продавец должен выехать ко мне навстречу Посмотрим, что там нас ждет Позвонил продавцу, сейчас он должен подъехать И сопроводить меня к своему дому Потому что, что GPS не находит адрес я неоднократно говорил о том, что ночью машины осматривать крайне нежелательно но когда попадаются очень интересные варианты за выгодную цену есть смысл рискнуть, но риск должен быть оправданным обязательно, то есть цена должна быть реально очень низкая и интересная иначе не стоит рисковать и вот приехали подъехал этот человека точнее его жена скорее всего а, сорвалась, нормальная штука на гонке приехала что ли какая-то сумасшедшая приехала и сорвалась куда-то непонятно куда Пока я развернулся уже уехала. Все, вижу, вижу я ее, скажи. А, здесь, здесь. А, белая такая нерка вот эта Да-да, вижу, а, а, я, я, я за ней еду уже. А, а, вот. Какая-то сумасшедшая. Гоняет, гоняет, страшно. Куда ты куда-то летишь? Ты же радар кругом. Чего тебя Папа прокурор что ли? Реально летает. За ней. Я ж тебе сейчас кикдаун. Кидали в пол. там, где можно ехать 30. Это то странная семейка у них. Я... Что она вытворяет? Это, это, это надо видеть. Летает по кварталу как сумасшедшая. Смотрите, здесь ограничение тридцать. Вот Клио. Какие-то странные они. Да? летает боеха mm -hmm. это и дом нет? Mm -hmm. а, что ехала все дорога бокс короче, Музыка, короче латце, саму саму саму бокс, саму саму саму саму саму саму саму саму саму саму саму саму саму саму Ч он говорит? Вот, говорит вот, все вместе говорит. В смысле вместе? Ну имеется в виду все так маленькая же машина, -а -а. ну, да. так тут особо даже ничего не видно, вот нормально сейчас вижу Говорит вовремя в сервисе все время обсуждать. Книжка есть? Книжка есть, но у него фактуры. Он книжку не давал, ему фактуры брал. Ну, а, ну фактуры тоже самые, короче. Да, то же самое. Всегда был выезжий. Так, больше? Его... Да? Короче, у него, знаешь, черт. Мира, дай вам месяца назад у него больше, чем 10 евро фактуры есть. А? Кондиционер особо не интересен. Радиатор, не радиатор, а Спасибо у него, не можем новый, поехать на, на заправку. Новый радиатор вот поставил короче это ты знаешь, что будет? А. Когда она холодная yeah. король. Троит, да? Yeah. Инжекторы. порсунки то есть. Я сейчас включу. Подожди, подожди, подожди, пока не надо, пока не а заводи. А, Скажи нет. ему, что можно поехать на заправку. Здесь так смотреть нельзя, то есть нельзя Где лампы есть, хорошие. Komt dat je op? Ja, we hebben jullie hoor. je je met de klor. Ja. Ja, oké, dit is niet goed. Maar je hebt het er. Ja, is Установили и. и, и, и не, музыка типа Просто... <сх> подушка оторвана конкретно. И обычно такие там но... под музыку, да? Да, как да, а. вообще хотел... да, в общем, она в общем, не, не то что я, е... е... она летала, она ехала под 100, там, где может, 30 ехать. Из-за этого странные какие-то они. Она, короче, приехала, моргнула и уехала. Я выезжаю, где-то уехал, Стыки, стыки, внимательно осматриваем, стыки. Нормально. Так здесь все хорошо. Я, я, я. Так. Как он открывается? Вот снизу. Да. Ага. Подожди, подожди, подожди. Он говорит 4 года, да? Он ездит. Вот это появилось в 2011 году. 3 года 4 года получается. Так, так как... Ну, совсем... Куасанкием. Секуаса. Сель? Почему так? Акцидант? Нет, али! Он второй владелец, но... Никогда... Никогда... Никогда... Никогда... Никогда... Никогда... Никогда... Никогда... Никогда... Никогда... здесь Это Никогда... Никогда... Никогда... С. Видишь? Смотри сюда. Okay. Вот эта сторона битая, это миллион процентов. Эта сторона.. Открой капот, пожалуйста. Смотри сюда. Смотри. Да, да. Видишь? Это щель, да, такая. Видишь, зазор. зазор больше, чем стоит. Вообще... Mm -hmm. Оксидант. Заведи, пожалуйста. Да, она плохо заводится, видишь как? Еще раз заведи. Смотрите на Видишь дым? Смотрите а, да, внимательно. А а Нет, конечно. Понюхай вот здесь. Чувствуешь газовые, хлопные. Отчетливо, как будто бы ушах одной и той же. Один и тот же запах. так <Стургул> выдыхается, Да, да, да. Ну, ну, опять, только если холодный Паршинка, наверное, да? Слушай Смотри, что говорится, смотри Смотри Смотри Видишь? Смотри, там прыгает Короче, машину оторвали после влива у него мотор уже знаешь на фанг и гульвит или тюели мотор это сумахелу короче если они нам дадут ее за полторы тысячи есть смысл иначе ты думаешь, что это две? Ее? Она убитая машина, вообще в хлам убитая. Посмотри хоть салон. такой так Плохо видно салон. Ну да, видишь, они ее надушили специально для нас. Да, Обрызгали здесь, водичку поставили. 188. и она мертвая. Это мертвая машина, убитая из нее все соки выжили. Слушай, вот слушай мотор. Газ дай, пожалуйста. Сильно. До полика и отпусти. Дай еще газ. Да, нет, ты чё, это, это все, это сарай, я тебе говорю, поверь мне, это сарай Чуть-чуть нажимаешь, -чуть уже дым кидает она mm -hmm. Полтора не сказать? Предложи вот так, даже, знаешь, даже полтора это Нет, полтора это и конечно, не рекомендуйте Скажи, скажи, вот максимум, что можно получить, полторы тысячи Секунь, капитан, для вас что-то взаимодействует... Ouais Elle est bien. Tu sais qu'on qu prend les, ouais, ouais, pour, le range, on fait qu'on va voir combien on peut baisser le prix Parce que yo, franchement, ça... J'ai encore, encore deux hommes qui viennent. Donc toi, Essay tu es un rachiste, bien. mais peut-être l'autre deux. Ah tu veux tromper ah. Tu veux rouler les jambes, ouais, c'est pas bien ça. <rire> c'est pas bien Mais c'est la vie, hein Ah ouais c'est la vie ouais. Ah ouais voilà. ça c'est un nouveau Attention, vous, vous roulez trop vite. Non, deux, deux mois, il est tout le bout à 40. 90 au lieu de 30 il roule. Combien 80. Euh, 90 au lieu de 30. Je comprends pas. Elle roule. 90 ou il faut rouler 30 Maman. Bah travail. oui, regarde dans le, dans le village, tu veux pas rouler 90 T'as que... tu... encore deux clients Ouais, deux aujourd'hui. Ouais. Et... être demain, je ne sais ouais. pas. Ouais. Ouais. Écoute, essaye, essaye. Bon, j'ai la chance, j'ai chance, hein Moi, <rire> bon, on te propose 1000$. Après, tu... tu vas voir ouais, si donc... l'autre, il, va... il te propose plus, plus cher ou vendre-la. Je ne suis pas sûr. Он даже, даже снять не успел, она улетела, какая безумная, это какая-то безумная гонщица. У них там знаешь, что за у них а. там музыка короче, крутая была, ага. и походу они этот, такие, сейчас... Не то, что ты, ты не успевал, ладно, ладно, ты, ты с ней ехал, да, типа она знает, ты сзади туда-сюда, она приехала вообще, меня увидела, моргнула фарами и свалила, прикинь? на какой скорости короче был такой не знаю неадекватный такой дуэт из парня с девчонкой какие то они вообще на самом деле не то что шустрые а вот она по-моему короче кошмар она ездила 90 там где надо было ехать 30 я не знаю сейчас куда нам надо ехать так последняя я тебе говорю мой GPS показал на руке. Я туда, короче, уже поехал, километр 10-15 проехал. А что, где с типа, телефоном? В телефоне. Когда, у него видишь, там пробный срок закончился, и сейчас пошло этот. Обновить надо. Да, обновить надо. И, короче, специально. Специально. Короче, вот такая вот, короче, была погоня. И в итоге, короче, не купили мы. Но там на самом деле смысла нету вообще абсолютно никакого, потому что машина убита, Ее просто убили реально. Так на вид более менее, ну, чистая да, было. ну мотор, ну вот видите, как она ездила эта девчонка, как э, после таких гонок, разве машина останется нормальной? тем более <свист> музыка такая обещанная была, ничего да. не слышали <свист> я помню, что он говорил уже, я говорю, мне говорит, тахометр не нужен, я говорит, на слух <свист> <свист> на слух переключаюсь а что там за цену, говорил, не говорили, мы молодые нам деньги нужны <свист> не, <свист> Нет. он такой у меня еще двое есть, говорит, я им покажу, может они как ты говоришь не разбираются купим. Ну, я, я говорю, говорю ты хочешь, это... ты хочешь обмануть? Ну да, говорю, жизнь такая, как Нагу. Я говорю, смотри, эта цена очень хорошая, говорю, ну не для этой машины. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. А, вот здесь. А, в принципе, это их дом был, поэтому они здесь дали. Вот так вот, короче, такой прикольный осмотр получился и смех и грех. Ну и сейчас может больше поведет